обороняемся. единственное да у него блин эти пращники есть Пращники, конечно нормально будут настреливать я еще генерал есть ну да это все минус конечно просто я сравниваю частично с угоном то что у тебя по типа, войска не могут отступить на самом деле здесь могут не отступить забежать из крепости mm. Mm -hmm. жаль у тебя лучников каких-нибудь нету пока Конечно, Да. полегче, можно было бы сжечь и Давай-ка -то, тогда тебе дам... Кого тебе дать? так да, нибудь. Короче, ван я тебе дам... Блин, неужели все такие воины были в древности, борцухи такие? Бицухи. Так, ванна тогда я тебе дам... так вот. Вот так вот, <смех> дам тебе. Но no. Так, я думаю, как не. А, у нас, же, у нас же стены есть, точно. Ну да, конечно. Прекрасная новость. <смех> no, вы командующий умер. <смех> так, как бы нам расположить-то? Опять выражение, что ли? Да? А как это думал? Боевые бабы, блин, какие-то. Не настоящие, это не историческое не исторично. Че они с крытыми ртами стоят? Не знаю. Надо за затычку дать ему Странно. У них как будто есть метательные копии, но вроде нет никаких метательных копий. Ладно, начинай битву тогда. А где твоя армия -то? А его там объемы Ты че, не видел карты, что ли? я думаю, он... там же обычно типа разверт блин нет я видел что они здесь вон ты пока ты тогда держись ну да вы там держитесь <сícough> типа <сícough> вон скоро подойдем сейчас что я не вообще карту как-то я слышал это уже много раз много? как по а. телеку у медведев там ну там держитесь типа всего вам, ну ладно, вс... в Всего вам хорошего, типа, ну держитесь. Примерно вот так же у тебя получилось. Так, ладно, что у нас тут? Давайте, бабы боевые. Умрите все. Ладно, Не слейтесь, типа. Кто сольется, того семью, короче, казним. Рим придет и казнит каждого. Короче, тут мой генерал бежит, короче, и на своем пути ломает забор. Ну да, я понимаю, я знаю, чем. Он типа толстый, ломает. Да и то вообще все ломают просто. На своем пути сметают. Снесли дома, сожгли, да, все-таки. Да, да, да. Э, куда на улицу пошли войска? Куда поперли? Я их на стену ставлю, они куда-то пошли за стены, блин. Так такое так, же, то же самое было в говорю. Не, ну в они так не тут величие, прям вообще. Так, тут нету горячих стрел? Они сами, да, по себе стреляют. Боже, мой как это женщина орет, Кажется, как будто на рынке она где-то работает, видел? ходи! Дешевая рыба там не знаю, че. Мясом. Блин, он, сука, лестницу поставил вообще. Фаломи. Так, вот что сюда Быстрый. Быстрей! не еще орать, кстати. Снижает боевой дух ближайших вражеских войск. Эти Да, в... не... ворожей. Врожей, да. Он прачников поставил. На, ст... на этот на да, вижу лестницу поставил да. зачем он это сделал не знаю вот ну, это... товарищ бот как говорится так застреливаем их ну в... В быстрее подходи вот сюда куда вот вот с этой стороны там идет командующего А, командующего справа, да? Да, да, справа. А, тогда это армия здесь... стоять. Я держу вот своими этими выражениями. Наши остались без снаряжения. Так, там командующий залез уже. Ты где там, войска твои? Обстреливают его. Его обстреливают? Вообще-то он там залез и сейчас уже захватывает башню ты не понял про кого командующего я говорю наверное. а справа блин. войска залезли башню захватывают. вижу вижу на это же заметил хреново все бы не бы это я быстро заметил потому что там этот этот скажем советник да Так, давайте вы сюда топайте. Хм. Последи, помогай О. этим бабам. О. Бабам? Да. Так, нашего начальника напали, отходите быстрее. А, это мой начальник? Нет, нет. Карл, отходи быстрей. Карл. Карл, беги. <смех> Карл, беги. Ну, Карл же. <смех> <смех> <смех> Песец. Ребята, бежим, спасаемся, кто может. <смех> так, время, они ж не убегают, вроде. К не убегают? Эй, okay, куда вы? Все, <смех> ты взял, что не убегает. А Это куда тебе они? Не они со стенами? Они убегут, убегут сейчас так, в другую бастер. сторону, просто противоположную, к стенам и убегут через них. Почему у него генерал такой имбовый? Да, Нет. не знаю, потому что он генерал. Что? Куда? Нет. Не борожи, сейчас побегут. Куда вы собрались, ребята? Эх, ладно, придется тебе захватывать еще один город. Да, захочу, что-то. Я там стак. За автобой, наверное, захвачу. Ну да, придется. Потому что, ну, тут сложно сейчас победить. бежит с поля боя. <связь> Копья в задницу улица нормально. Да. Ворожей побежали. Скоты. Нет, нет. <связь> Все, смерть вашим семьям будет. Тупые. А ТПш. Неееее. Какой позор. Ну, захватить город, господи. Хотя это моя столица. Ну ладно, мы через ход захватим их уже. Ну и еще держится. Да нет, сейчас побегут. Бегут бабы. Ты куда они собрались-то? Куда домой? Конечно, умрут, пока не добегут. Да, пофигу. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Какой позор. Нет. Слушай, может мы еще выиграем? Ну, командующий уже побежал по его так что будет сложно очень. ну ладно, тогда мы пока что, что нарубаем их побольше. ну да, как бы почти не останется. их очень мало останется после этой бит. кил-кил кил так. Это там враги убегают? Или это твои? А, это ворожей убегает на улицу, чтобы их убили, его. Вот такой... Сразу видно ворожей. Нет чтобы как все огня, держаться до последнего. Ну, видишь, античность всем похер, но твою там Чего тебя там задержало насрать только истинные римляне могут держаться в, в осаде. ну да <laughs> Ладно, пошутил римляне тоже бегут конченые римляне просто лучше дерутся. ну там войска посильнее просто да как на блин наорали на них Так-то у них почти все отступило, кроме конницы и команды еще. Кончу. А мы, наверное, успеем же. Там много очень времени. Успеем? Да, можно успеть, но я не знаю, правда, стоит делать. Надо сейчас этих добить. Потому что внизу. Да, мне нечем особо догонять. Никого не осталось. Ладно, да сейчас пращников добьем уже. Ну да, прачники сейчас умрут. Все разбито. Ладь с генералом. Ему, правда, баф сейчас будет у этого вражеского генерала. Так, подожди, надо немножко подзахватить эту точку. Ворота. Вот. Ты захватит -то тогда, я побегу. Ну там уже захвачено. Чтоб конницу обстреливали вышки. Надо их захватить. Всё. И вот можно идти. Ну, может быть и выиграем еще. Если мы их в котел возьмем. Да, не знаю. Он на нас направился. Ему Нет. баф, ему баф э, дает э, к боему духу эту хрень. Он ее захватил. Mm. Mm, как бы нам поступить? Надо по-любому кто-то, чтобы зашел в круг, сразу же. Можно его выманить в принципе. А, ну сколько у нас время? А, ну, времени еще, мало мужчина. осталось. У нас еще две минуты. Ну, не знаю. Как ты его выманишь? Так -то? давай, давай-то как с темным. Как? Надо, чтобы тут зашел в круг. Ну ладно тогда. Все армии в круг. Истощены, ты можешь не идти пешком, они у тебя будут по любому истощены уже. Тут надо долго отдыхать да, я, да. я знаю. У него тоже они истощены, поэтому. Ну да, наверно, возможно. Не уверен, он шел пешочком медленно. Не а, видишь они тоже? Чего? Они тоже уже уставшие. Да, а где ты это по увидел? Ним, по ним видно. По ним видно. По ним видно? Посмотри на них. Может быть уставшие, а у нас истощены, типа, совсем прям писец. Давайте за... за Свебов. <свес> да, звучит классно. <свес> <свес> Я готов воевать за Свебов. Давай, нападай на него сейчас. Ну, нападай, давайте. Вперед! Чтобы с твоей, короче... <свес> <свес> Да, за Карла. Короля Карла. Того самого. Поклонится, Карл. <свес> Умр. Наши бегут споры. Такая, такая. повторит. Да блин, ворожей сраные. Давайте. Шесть ворожей с тыла заходит. Че за фигня? Давайте, рубите их просто сейчас. Не, ну мы, наверное, не нарубаем уже. Хотя бы остановили захват до 19. У нас еще есть время, да? Ну, нет, мы теперь можем бесконечно тут драться, пока не умрем. Или не убежим, ну, да, то точнее. Ну... Но... Блин, но те вообще ни о чем, они не могут убить ни одного врага. Наши нет. <соцентрический рейт> нет! Да! <соцентрический рейт> нет! Нет! О, нет, он убил женщин. Йокарный лобай, он отрезал ей ногу. Твой позор. Вон выражение отрезал ногу. давай понимал. Держитесь. Ну да, было близко, если бы твои войска стояли бы. На стене сразу. Они убили Ну ладно. Ну да. Ничего страшного. Мы убили там 10 человек всего лишь. Уничтожен целый отряд! Сяжелая победа врага. Естественно. Да, конец тоже был уничтожен. У него командующий был мечник, поэтому, конечно, элитные мечники очень сильные. Сейчас такое под ребро. Нафиг с ним. Такой генерал жалко, хотя, сколько он нам стоит. Карл какой-то, блин, сраный. Какой-то бомж. Опачки. Опачки. Провинция. Нифига он там нанял. Слушай, нормально он. Это русский. Приплыл? Приплыл, напало, а при этом еще нанял дофиги еще бомжей всяких. Блин, он даже скорее всего хотя должен, по идее, победить, да, он. Ладно, хрен с тобой тоже придется, потом отбивать провинции. Столько он нанял, он всяких бомжей, конечно. Не ожидал я такого... ...поворота. <coughs> ну, сейчас, кстати, можно потопить много кораблей его на подходе сначала. Ну да, там у него, в принципе... Хотя мы... А мы сможем его потопить? Я смогу. <coughs> Просто я морский бит время вообще ни разу не играл. Мне будет интересно, как раз таки посмотреть, как это происходит. Так, армию все на центр ставим. В принципе, сейчас начнем. О, давай на Таран, давай тоже на Таран. Блин, там, кстати, время есть какое-то. Блин, силы. наверное, не смогут они потопить так легко надо бы скорость был поставить б купить сад на ну ты скажи, учиться на нет не потопили нифига не право один потопили на Да. На <laughs> Два корабля минус. Заширизм. Все, пошли. Высаживаться. Ты смысл. Ты, ты свой скил не расселял. Да там скилл, блин. Эти лодки, они действуют по-тупому. Ну, отлично, минус камбай начальник. Да они просто ебают. боль Боля. Пошли на корм римским рыбам. Просто. Непоске. Ну. Я про то, что Мэри, ну ладно. Не, ну близко. да. Скорее. Так, что у него там за армии идет? Троян, Принципы. публи. Кубли, троян. Принципы, при... Принципы такие жесткие. Да, у принципов там очень хорошие эти показатели, но проблема в том, что у него врагов бойск очень много, поэтому, я думаю, будет очень сложно победить. Хм. Кто а, ну сразу конец направляет в бой. Ну да. Красавчик, отлично. Красавчик, как говорится. Так, ну как бы талисский копейщики. Облед троян. Это командующий его сразу пошел в атаку. Надеюсь, он солец. Да, просто в котел берешь и все. Нет, я надеюсь, что он подбежит на мою на мою пехоту попытается попробовать ее на вкус. Да, он решил попробовать. Или нет? Эээ, так, что ты встал. А, нет, побежал все-таки. Пусть бежит. Да. <с> ну давайте, врывайте в пехоту. Закидываем его. Минус еще один. Отлично. Это, это изи, изи Ну, пока не изи катка, как бы, но... Да, много мы чего уже сделали. Веном, знаешь, ты, что сейчас такое в комментах будет? Веном, ты играешь на низком уровне сложности. Да, да, по-любому напишет такое. Или Веном, ты как всегда сливаешься, напишет. Лах конченный. Что-нибудь такое. Предвосхищаю подобный комментарий. Ладно. Всё, ну, мы довольно много потеряли этих э, копейщиков. Рурариев, но ну, там они типа бомжи полные, поэтому не так страшно. Страшно. Эм... Так, что-то подлагнуло. Алло. Алло? Ну. Что-то подлагнуло, я испугался. Не знаю, вроде все окей. Так, у меня там застрельщики идут впереди. Блин, жаль хоть какой-то был бы один отряд маленький конницы, Конечно, я их загнал бы. А так нечем разгонять. Он как-то по одному отряду подводит. Гладиатор, шинаемницы идут. Откуда они взялись? У меня амфитеатра нету даже самого бомжатского, блин. Просто ниоткуда. Ну... Но... Блин. Были, Были бы тебя... че не была бы у тебя конница. Хотя где <coughs> должна была бы нормально их поместить. Ну я и говорю, была бы конница, я бы тут нормально убил бы. Quick, ready, ready. Типа мы сейчас просто их обстреляем. Не более того. Потому что подходить к ним сильно близко сейчас не стоит там. Потому что с этими застрельщиками целых бомжей которыми лучше драться вот, на моей территории. Все, подходим. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Давайте, давайте, давайте, подходим. Закрываем вход. О, давайте, врезайтесь остались без снаряжения так сраный плепс давай обходи. так распределяем войска Эти что нормально так дерутся да они нормально стреляют дерутся Но. так ну давайте стреляйте уже Ну, но нормально, да. Наши остались без снаряжения. Сейчас. Эти металлические копии нормально, так? Да, да. Кинули им. Просто одним копьем. Ну. Но... Типа, да, они, конечно, нормально стреляют, но там проблема в том, что их очень много. Но. Так, давайте, плепс, обходите. Их дофига. Так, да блин, сорян. Не, нажимаю escape, он почему-то меню включается. включает. Ну, бывает. Давайте, давайте, давайте, настреливайте еще. Сейчас закончатся боеприпасы. Наши остались без снаряжения. Теперь заходим с фланга. атакуйте. Нормально так, с Так, аплепс, я так понимаю, не дадут им зайти с, с тылу потому что там стоят наемные копейщики или риски. Да. да, они мешают уходить. Да, наверное, вообще возвращайтесь обратно на базу. Давайте левис в атаку. Они просто сквозь людей проходят. Да. Такие вот Спустим они, хитрецы. Это. Минус один отряд уже по ходу. Да, они уже дрогнули. Ну... Как бы. Так, так, так, возвращайтесь, возвращайтесь. Ну, уже как минимум... А, ну отряд только еще. Блин, начали стрелять его эти бомжи сраные. там твои те лепсы отходит. Ну, я им давно уже пытаюсь обойти, там не мешает после. Наши ряды дрогнули. Да насрать, mm. побегут эти бомжи вот, вообще. А утро вот рарарии, конечно, нежелательно, что они бля. Сейчас бегут плохо будет. совсем дело. гопли там еще? У этого товарища гоплеты есть. Но no. это русские гоплиты ну. ну, мои конечно, уже нарубали так достаточно много, но... <свист> все равно надо еще больше. Да? No. No. No. Давай, давай, давай, давай, плепс, заходи стыл. Опа, опа, че? Не ждали? Давайте заходим дальше. Хотя Плевс очень хреново дерется, он, типа он, хотя бы немножко их под это под... подточить. личность ты его захочешь. Да. Бэм, просто в спину. Ну они полные бомжи, к сожалению, они даже никого не убьют скорее всего. Ну они, по крайней мере, его, его войска дрогнут. Ну да, немножко подточим их со спины. Эти плепсы справляются против застречников Против застречников? Ну да, вроде как Эти плебсы вообще никого не убили, которые напали с тылу Они вообще никого не убили То есть настолько они топово дерутся, что я просто офигеваю Этого скилла Римский Синап просто офигел от такого Напишет. Что? Такое мы еще не видели. Таких приколов я еще не видел. А... Да, эм... Пепс убегает. <laughs> Все они бу... Как они... они ж выигрывали. Как? Они не убили, всего 20 человек. <laughs> Куда Все. вы собрались? Сейчас у меня только принципы останутся, и по всему. Блин, жаль, что но... убежали, конечно. Очень жаль. Походу ГГ, да? Ну да. Но в принципе сейчас, конечно, нарубят дофигище. Ну, как бы. Я думаю, ты быстро это отвоюешь, этот город. Ну, я бы не сказал. Там у меня армия хрен знает находится. Ну, я скажу, я думаю, что хода три нужно будет идти до них. Ну, на ускоренный марш, да, наверное, быстрее даже... Какой не, фасон. ускоренный марш я делать не буду ни в, ко... ни в коем случае. Подловит, ну, да. минус вся армия будет. Так, ладно, а, я ускорю. Очень осторожно делать... Ну, неравные фасон. силы были. Да, жаль, что принципы, блин, так легко сдались, а больше будут драться. но получилось, ну, однакое потеря... Молконица. Бы... Да, гонится бы тут очень сильно помогла бы. Так, ну уже сели долго идет, по -моему. А я не знаю, сколько она идет, я не, не, не смотрю. Я тоже не засекал. Ну да, она идет явно долго, поэтому а это можно закончить будет. Нам, да, я тоже так считаю. Сейчас ход закончится. А, лол, что произошло? Лигурия, Лигурия пошел? Это Что? русская лига была уничтожена, серьезно. Как так? В смысле как? Вау, их больше нет. Т Только в смысле ты же их Они ж захватили Неаполис? Ну, видимо, они сказали, мы хотели умереть, пошли все сдох, я не знаю. В поляну пошли, сыицидовались. Смотри, там Карфаген на этой на На сардине. Ну-ка сейчас. Он же на скорее на марше летит к... О, так, ладно, мы заканчиваем на этом серию. Мы сейчас будем еще записывать, да? Да. Мы, короче, заканчиваем на этом серию, ребята. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Ну, можете на канал Гриффинсона, на мой не обязательно. <coughs> и, в общем, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да? С вами был Вена. И Гриффинсон. Всем пока, удачи. Пока-пока.